Доброго времени суток. Я всех приветствую на своем канале Тараторка. сегодня тема нашего расклада будет прогноз на май для козерогов. Вариантов не будет. Расклад общий. Если что-то откликнется, да, жду вас в комментариях. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Наблюдайте за развитием канала, да. Обязательно отмечайте колокольчик, чтобы все уведомления видеть да, в своем личном кабинете. Вот. Мы начинаем. Козерог. Прогноз на май. События, какие вас ждут. Коротенько постараюсь. Так. Могите козерогов. Смотрите, могу сразу сказать, что скроются какие-то сплетни о вас. Но вы сможете в свою пользу да, эти, скажем так, сплетни обернуть. Кто-то ждет новостей, да, ждет каких-то результатов. Ага, смотрите, у кого-то, сразу могу сказать, будут какие-то сны, да, наводящие сны, возможно, связанные с вашим родом, с вашей внутренней силой, какое-то внутреннее, ну, чувство будет, какие-то знаки, вот интуиция будет в мае месяце у вас прямо работать на все 110%, да. Так, что еще? А, так, смотрите, а, у вас будет стоять какой-то выбор, да, в каком-то, в каком-либо деле, как-либо поступить, да, то есть вы будете прикидывать вариант развития событий, да, при у, выборе каком-то... Из путей, Но могу сразу вас э, предупредить о том, что ваши ожидания будут, э, как бы сказать, э, не совсем оправданы, что ли. Э, это не в плохом смысле, это имеется в виду о том, что... Прошу прощения, что-то у меня в горле застряло. Это значит, что вот карта башни, это какой бы, какой вы вариант бы не выбрали, да, какой бы при, не приняли бы решение, а, у вас а, все равно при любом варианте, а, ну, произойдет какой-то сдвиг, да. Сейчас посмотрим. Ну, вон, кардинальная смена обстоятельств, э, то есть... Э, как бы объяснить, какое бы решение вы не вы, выбрали, все равно обстоятельства сложатся так впоследствии, да, что э, результат получится для вас вообще неожиданным. То есть это э, то есть, э, совсем... Э, ну вот давайте, допустим, вот вы думали, э, вот сейчас я у, у пойду на работу, да, или там... Кто-то пойдет на работу или, я не знаю, ну, кто-то из близких там, я не знаю, супруга, супруг там и так далее. Или дети там какую-то школу пойдут, да, а, именно в эту школу, да. А в итоге, ну, происходит так, что, допустим, вас берут и просто, ну, предлагают там вообще в третье место, да, пойти. Или же, может быть, так... Насчет школы, допустим, и детей, то есть вас, например, позовут на какую-то там олимпиаду, ну, ну, вы понимаете, да, насчет, насчет чего я имею в виду, то есть вы, допустим, одну траекторию выстроили у себя в голове, а там вообще э, все по-другому будет. Это не есть плохо, это просто какой-то, знаете, новый уровень для вас, да, э, новый, новый уровень жизни, новый уровень самосознания, осознания и всего остального. Так, давайте еще посмотрим. Что вам скажут карты? Появится какой-то человек, да, скорее всего, вероятнее всего, это женщина, тут без разницы, кто меня сейчас смотрит. Мужчина, женщина, да. Придет к вам в жизнь, да, в ваше общество, женщина, которая послужит стимулом для достижения каких-то новых результатов. Покажет новый путь Возможно, да а, Тот, который вы вообще Ну, в голову не могло вам прийти Это Как-то, знаете, она вам Ну, вот, вы определенным образом Мыслите, а она вам предложит Такой нестандартный выбор э, Ну, вариант, да И вы такие, вау Как же я об этом раньше не подумал, То есть что-то такое простое вроде Но с другой стороны э, э, Лаконичное, да более для вас подходящее, что ли. Для кого-то это может быть, если кто-то интересуется а, работой, то это может быть новая работа, да? То есть именно предложат новую работу какую-то. Так, что еще давайте в мае месяце ждет у нас козерогов. А, так, смотрите, траты связанные с семьей. А, траты очень полезные, очень важные и незаменимые. То есть это, это такие покупки, которые действительно а, прямо вот в мае месяце вам необходимо будет сделать. Так, что еще в мае месяце? Ну, мытарство какое-то я вижу здесь, ну, в плане неопределенности некое чувство будет, но... А, Тут вам уже нужно конкретно определиться С каким-то вариантом, да Потому что здесь варианты карты проходят Вот там варианты, да Как-то чувство неопределенности я все-таки вижу Давайте посмотрим С чем это связано? Ну, это связано с тем, что вам нужно пройти некую трансформацию да? Обрести какую-то силу, землю под ногами, да какой-то фундамент, это все, все эти э, э, ситуации, события и какие-то варианты, да, они нужны вам для того, чтобы вы стали э, более э, на порядок выше себя, что ли, прежних, э, потому что э, май месяц — это очень трансформаци трансформационный для вас месяц, вот. Не только для вас, но и для ваших близких. И изменения начнутся с вас. Вот. А можете потом еще посмотреть какие-то другие ролики, если у вас, допустим, в семье там супруг или супруга какой-то другой знак зодиака, да, вот, имеют. Вот. Но опять же, смотрите, сейчас расклад у нас общий. Вот. Если вам нужно более какие-то подробные вещи узнать, то в личных раскладах могу сделать. Или общий также, но ну, на более узкую специализированную тему. Вот. Давайте посмотрим в мае месяце придероги, что вас ждет. Ну тут мне выходит женщина, принимающие решения. Решение, да? решение связанные с работой. Возможно, девушки, дамы, женщины, которые сейчас, не знаю, в декрете или еще как-то, да, захотят себя самореализовывать. Угу. Это связано с домом и с вашим мужем. То есть вам нужно посоветоваться с вашим мужем. Для того, чтобы он оказал Поддержку Где-то подставил Плечо да, Какие-то домашние дела На себя перенял вот, Для того, чтобы у вас Ну, вы все успевали, грубо говоря Вот Да, это связано с домом Что еще в мае месяце вас ждет? Ну, вы знаете, будете прикладывать максимум усилий для того, чтобы, для того, чтобы эта трансформация у вас, э, ну, вытянуть из нее, да, ну, миллион процентов, да, желаемого имеется в виду, да, и заключение... Смотрите, деньги могут у вас связаны, опять же, с работой. Почему-то у меня тут все проработало, в частности, да. Деньги пойдут не сразу, но пойдет стабильно на увеличение, да? Почему-то я могу сказать, что денег очень много именно в конечном итоге будет с вашей стороны в семью. Ну, вы же на себя смотрите, так что, ну, как бы про вас и речь идет. Вот, да, я прямо тут вижу, что многие из вас хотят самодеятельностью, да, финансово заняться, но ну, имеется в виду какое-то дело, я не знаю, что у нас женщины. ну, может быть, с красотой связаны, связаны с какими-то домашними, ну, не знаю, выпечкой, готовкой, вот это все такое, да, а Что-то связано с коммуницированием, да, в своей сфере, где вы разбираетесь, да, у вас уже имеется опыт, и там вы реализоваться и хотите. Вот об этом тут речь не сразу, но, опять же, я бы и не сказал, что долго ждать вам результатов, да, вот в плане оплачиваемости труда в должном разбере, да, вот именно так, как вы хотите в таком же графике работать, да, вот ну какой вернее вы хотите для себя выстроить удобный да график работы это все не сразу но достаточно недолго вам ждать вот но это уже на скорее не на май месяц а уже задевая там что у нас июнь да вот в июне уже в принципе имеет смысл эм, ждать каких-то результатов стабильных причем вот но это мы немножко заходим на следующий месяц вот ну, а сейчас я вам что могу сказать? В семье у вас, в принципе, все будет прекрасно. Есть некие моменты каких-то, ну, какой-то неуверенности, да. Для кого-то сплетни будут, да. Но это все в вашу пользу в итоге выстроится, понимаете? И вам нужно, вот ваш месяц май, май трансформационный. Вот. Надеюсь, я вам помогла. А... До следующего видео. Пока-пока.